XX, с вами Белевикс. Всем привет! Сегодня я продолжаю новую рубрику на моем канале «Главные герои Монстр Хай» и "Ever After Хай», где я рассказываю о различных персонажах и их характере и сравниваю их сценические образы в разных сериях. Кстати, я уже перевоплотилась в Брайер Бьюти, и как это все было, вы можете посмотреть, кликнув сюда, или же в описании будет ссылка. В этом видео мне хочется предоставить вам возможность увидеть всех Брайер Бьюти в линейке Ever After High из разных серий. На начало мая 2016 года их всего 7 в коллекции кукол Ever After High. Эта девушка старается дышать полной грудью и жить полной жизнью, наслаждаясь каждым днем. Ведь в любой момент она может уколоть палец и заснуть на сто лет. Брайер Бьюти – дочка спящей красавицы из одноименной сказки. День рождения Брайер Бьюти – 9 августа. По гороскопу она – лев. Волшебный талант Брайер Бьюти заключается в том, что она, когда спит, может слышать то, что говорят люди, которые находятся даже за много миль от нее. Брайер не любит спать, но сон ее не контролируем. Иногда она может заснуть в любом месте и в любое время, даже прямо на уроке. И из-за этого у нее бывают неприятности. Спонтанная и энергичная Брайер Бьюти всегда готова к любым испытаниям и приключениям, которые готовят ей жить каждый новый день. Любимый школьный предмет Брайер Бьюти – это Королевский совет учеников. Брайер нравится все планировать – от начала учебного года до выпускного балла. Нелюбимый предмет Брайер Бьюти – это гимнастика, и только из-за того, что на занятия все должны одевать ужасную одинаковую форму. Лучшие подруги Брайер – это Apple Вайт, Блонди Локс и Мелоди Пайпер, а любимая еда – это молочный шоколад. А еще в школе Эвер Афтер с недавних пор учится двоюродная сестра Брайер Бьюти – это Розабелла Бьюти. На этом наше видео подходит к концу. Напишите в комментарии, как вам видео и какая ваша любимая Брайер Бьюти. Подписывайтесь на канал и ставьте ваши лайки. Следите за новостями моей страницы и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Be cool and crazy. Пока-пока!